Вот там вот а едут, соответственно, товарищи, товарищи-враги, товарищи-враги, да, вот, и, соответственно, надо их приписюлить резко-дерзко, потому что иначе они приписюлят нас, правильно? Правильно, хорошая логика.